Для того, чтобы сшить такую косметичку, вам нужна выкройка. Можете использовать уже готовую выкройку и распечатать ее, но обязательно проверьте, измените, если нужно, настройки своего принтера. И вот этот квадратик должен быть строго 3 на 3 сантиметра. Если вы хотите сделать выкройку другого размера, я сейчас расскажу, по какому принципу она строится, и вы сможете сделать абсолютно любой формы, любого размера косметичку, такая, как вам нравится. Итак, нам нужно две основные детали. Это вот задняя часть и передняя часть, на которую, если вы захотите, потом будете пришивать вот эту аппликацию лобку. Далее нам нужны части, где мы будем пришивать молнии. Это как раз вот они, детали потоньше. И одна деталь, это низ косметички. Вот она. Для того, чтобы сделать выкорку самостоятельно, Необходимо построить сначала основную деталь. Это вот задние и передние детали нашей сумочки. Форму вы можете выбирать произвольную, делать ближе к квадратной или наоборот делать полностью к руку. Но суть такая. Мы выбираем любую ширину деталей. Например, 15 см. Делим. Это расстояние пополам. И проводим перпендикуляр. абсолютно произвольный. Далее провожу нижнюю линию, это будет нижняя грань. Проводим вот тут боковую линию. Все эти линии взаимопердикулярно. Например, вот здесь верхняя линия. И дальше я произвольно, можно использовать какие-то подручные средства, скругляю свои края так, как мне нравится. Можно делать вот так. Можно, например, просто кругленькое или совсем скруглить вот, по низу. Совсем немножечко самого. здесь вы выбираете абсолютно произвольно, консумер. Вот, я сейчас от руки прорисую. Вот это и будет ваша основная деталь. Вы можете строить в половинном размере. То есть вот. -вот, от вот этой средней линии. И дальше вырезать, чтобы у вас все вот эти скругления были одинаковыми. Что мы делаем дальше? Дальше с помощью сантиметровой ленты, уложенной на ребро, мы измеряем окружность нашей детали. К примеру у меня получается 52 сантиметра. Записываем 52 сантиметра. Это длина вот этой всей боковушки. Но в верхней части у нас будет пришита молния, а нижняя часть у нас будет цельная. Как определить? Во-первых, если у вас уже есть готовая молния, вы измеряете длину зубьев. от зубьев. зубьев. У меня 18,5 см. Значит, я могу сделать верхнюю часть длиной 19 см. Соответственно, нижняя у меня будет 33 сантиметра. Ширина. У меня тут 6 сантиметров. Можно выбрать любую произвольную. Теперь на основной детали вам обязательно нужно подставить засечки, где у вас будет начинаться и заканчиваться деталь с молнией. Как это сделать? У меня длина всей верхней части будет 19 сантиметров. Значит, мне нужно от середины каждую сторону отложить по половине то есть по 9 с половиной сантиметров тоже мы это делаем укладывая сантиметровую ленту на ребру если делаете в половинном размере то можете просто вот так вот у меня засечка это я потом перенесу на свои детали из ткани и теперь используя вот эти расчеты нужно будет вычертить два прямоугольника один прямоугольник например нижняя часть я тут не измеряю правильно я вам просто показываю принцип длина у меня будет 33 сантиметра и ширина 6 сантиметров или 8-10 как бы себе определить вторая часть у меня будет в два раза уже. То есть зеленая на 3 будет 3 см. 3 см. И длина у меня будет 19 см. И таких полосочек мне нужно будет 2 штуки. Понятно почему. Вот одна деталька, вот вторая деталька. Между ними будет пришита молния. И вот деталь низа. Ширину молнии я тут не учитываю, потому что потом, когда мы будем все детали шевать, мы лишнее просто срежем. Я буду шутить вот такой плотненькой костюмной ткани, для того, чтобы мне было легче работать и впоследствии косметичка была более жесткой, я проклею ее с изнанки флизелином. Для этого мы вот эту клеевую сторону, где есть точечное нанесение клея, накладываем на изнанку нашей ткани и проводим горячим утюгом. Вы можете проклеивать каждую деталь отдельно, а можете сделать так, как я. Я приложила выкройки, определилась примерно с расходом своей ткани, вырезала вот такой небольшой кусочек и проклеила его весь флизлином. Теперь уже на, этой, на этом проклеенном кусочке я буду обводить свои выигры и давать припуск 1 см ко всем деталям. Итак, я подготовила две основные детали. Не забыла отметить место стыковки. Есть деталь нижняя, на пошире. И две детали поуже, верхняя. И моя молния. Теперь я молнию растяну и приложу. <coughs> вот так. Лицом к лицу совмещаю срез. И в таком положении я молнию приметаю начинать отсюда потом молнию застегну вы можете срез уравнивать вот так а можете сдвигать это зависит от того какая у вас ширина молнии и какой вы припуск оставляли в конце так как я оставляла припуск один сантиметр у меня я хочу чтобы вот часть молнии была видна как вот здесь то есть не под сами не под самие зубчики буду пристраивать много вот 2 миллиметра у меня будет видно это мой поэтому я немножечко сдвигаю на 2 миллиметра от срез и в таком виде я приметаю. вот так меня примет молния вот изнаночная сторона вот лицевая теперь обратите внимание если у вас вот эта лента на молнии, на самой молнии, до зубчиков, достаточно широко. И вы еще оставляете запас, то есть будете строчить не прямо в зубчики, а немного отступая, вы можете присрачивать, прокладывать вот эти строчки обычной лапкой. Если же у вас молния, вот такая простая, где зубчики тоненькие, вы будете строчить прямо под зубчики, то используйте лапку для втачивания молнии я обработала припуски припуски оверлоком, вы можете обрабатывать зигзагом, и теперь нам нужно вот так отвернуть каждый припуск на свою сторону вот и проложить отделочную строчку в одном или в двух миллиметрах, так чтобы закрепить вот эти припуски и они не попадали под молнию они должны быть вот так развернуты Покажу. вот так Мы сделали строчку. Нам нужно вот эту часть верхнюю уравнять с нижней. Вот так вот, срезали лишнее. Теперь складываем лицо к лицу. А можно раздетьнуть стачиваем по бокам стачиваем с одной стороны потом отворачиваем вот так. и стачиваем с другой стороны я притачала верхнюю часть и нижнюю часть вот. и теперь делаем то же самое обрабатываем срезы оверлаком или зигзанов и потом срезы отвернем вниз за утюжем. Сделаем вот здесь по краю отстрочку. Вот я обработала срезы, сделала отстрочку. Вот так у нас выглядит. И это готовая боковая часть. Теперь нам нужно вывернуть ее наизнанку, совместить. Вот здесь лавочками сколоть линии совмещения и вот так аккуратненько сколоть по всему если во время прокалывания у вас получается какой-то небольшой излишек, сделайте складочку вот здесь, на нижнем уголке. С одной стороны распределите этот излишек на одну и на другую сторону закалить складочки в одном направлении, ездить к центру. По одной стороне, к центру, к другой. Тут необходимо проложить строчку и обработать срезы. Потом точно так же мы соединим и другую часть нашей сумочки. Перед тем, как вы будете обрабатывать другую часть, не забудьте открыть молнию именно потом через это отверстие мы нашу сумочку вывернем итак я сначала обработала среза наверно и теперь мы с можно оставлять вот в таком виде. Может, и проутюжить хорошо шунуть. А можно сделать дополнительную отстрочку еще и вот этих припусков. Я именно это и сделаю. Я хорошо открою косметичку и притачаю. Вот эти срезы на стороны основной детали. Я сделала отстрочку. Вот эти еще шло. И вот так будет выглядеть сумочка. Если вы хотите оставить ее в таком виде. Если вы хотите сделать аппликацию, вам необходимо взять любую раскраску лоу, подходящую по размеру, под вот эту же основу. Вот я приложила посмотрела не подходит теперь я буду вырезать отдельные элементы из фетра вы можете использовать не обязательно фетр можете использовать любые кусочки тканей если у вас остались но тоже проклейте их перед тем как будете вырезать флезелином это придаст больше жесткости и ткань не так будет высыпаться если вы делаете аппликацию из фетра то нашивать вот эти детали одну на другую вы можете обычной прямой строчкой, потому что фетр не осыпается. Если вы будете использовать обычную ткань, даже проклеенную флизелином, вам необходимо будет присрачивать это строчечкой зигзаг. Выбирайте ширину стежка любую, от двух до максимального, как вам нравится. И длина стежка должна быть около полсантиметра. Тогда у вас будет такой густой стежок, зигзаг, и вы сможете сделать вот эту аппликацию. Я сейчас покажу, как я буду делать из фитра. Вы можете перерисовать себе на, кальки, на наложить на скаму, приколоть бумаг и вырезать уже вместе с калькой. Вырезаем все остальные элементы, которые вам нужны. Я уже вырезала все необходимые детальки из фетра. И сейчас я все это буду постепенно настраивать. На швейной машине использую обычную прямую строчку. Итак, я прошила все обычной машинной строчкой. То же самое сделала здесь, глазки. Единственное, что у губки я пришла вручную, очень маленькие вставки. Потом я себе украсила вот это вот бусинцами. И теперь на любую сторону я прикладываю и буду прикреплять вручную. Вот так я себе подровняю, чтобы у меня было все симметрично. Для начала прокрашиваю и вот так аккуратненько по тайными стежками. Я пришила свою аппликацию, украсила луку сережечками. И вот такая сумочка у нас получилась.